Вакцинируйте, чтобы не заразиться. Нет, возможно, вы заразитесь, но вы хотя бы не заболеете. А если заболеете, то в легкой форме. Возможно, и в тяжелой, но зато не попадете в реанимацию. Хотя, может, и попадете, но зато вы не умрете. Хотя, может, и умрете, но с чистой совестью. Ведь вакцинированные попадают в рай, а остальные просто дохнут.